Мы сваливаем завтра. Мы не успеваем, сеньор. Васки сказал, что дал достаточно времени. времени. Все грузовики за 48 часов. Это очень много. Я не сильно расстроюсь, если мне придется заменить тебя. Не забывайте, парни. парни. Я здесь веду все дела. Поэтому заткните свои воню черты и делайте, что вам скажут. Когда вы закончите, ты и твои люди уйдете с Розанны Сота. И я клянусь, Кейн получит свое. Он сказал, что вытащит меня отсюда. Уаски сказал, что вытащит меня. Эти грузовики прокачены, к тому же набитый пластиком. Это очень опасный груз, так что не разбей его. И не забывай о сопровождении. Если это все для Кейна, тогда понятно, для чего этот склад с бумагами. Они делают бизнес с Аске за легальным и вытесняют Кейны из Чикаго. Чикаго или Вегас или оба. Мы не узнаем, пока они не встретятся с этой Розаной Слушай, я возьму на себя ее и Елене и как что-то узнаю, сообщу тебе. Давай, Джонс, удачи.